Всем привет! С вами сегодня Туся! И я хочу вам рассказать о своих зебриках. Я недавно посадила на гнездо вот мальчика и чернощекую, черногрудую самочку. Она, конечно, по размеру покрупнее, чем наш папаша, но у меня не нашлось для нее кавалера, потому что кавалер занят, поэтому посадили ее с папашей. Они построили гнездышко и у них уже появились птенчики Так, вот они построили гнездо и где у нас сидят птенчики птенчики зебровых амодинчиков видите, они уже открывают потихоньку глазки видите, один глазеет и начинают трубочками, из которых будут вырастать перышки. Да, у нас три птенчика. Было четыре яйца, но птенчика вывелось только три. Одно яйцо оказалось пустышкой. А, вот такие малыши. Да, сидят. Родители их хорошо кормят. Да, сейчас я вам покажу. Вот она. Самочка. Честно скажу, самочка на гнезде первый раз, поэтому сажала с опытным самцом, чтобы э, в случае чего он мог выкормить птенчиков. И действительно в течение первых дней пяти птенцов кормил только он. Самочка просто их грела, но не кормила. Это еще как бы один плюс того, что лучше сажать, чтобы один партнер был уже с опытом гнездования и в случае чего он мог подстраховать поэтому вот так вот ну в клетке у меня как всегда висит вода, корм, минеральный камушек периодически я даю вареное яйцо у меня эта девочка не сразу пошла на гнездо я вот все думала что ей не нравится оно поэтому повесила вот такой вот домик но в домике мы не гнездились, поэтому я туда закрыла проход Сейчас они у меня гнездятся в таком гнездышке. Ну, кстати, это не специально покупное гнездо для птиц. Это обычная корзиночка, которая продавалась в магазине. Она просто по размеру побольше, чем обычные гнездышки. Поэтому я решила использовать именно ее. Вот, ну что ж, это маленький обзор моих птичек на сегодняшний день. Давайте еще, посмо... еще раз посмотрим на малышню. Вон малышня там сидит. Вот, так вот. Ну что ж, всем пока-пока. С вами была Вита.